Всем привет ребята, с вами Антон Савинов Вы попали на мой канал Да, я уже не буду произносить название своего канала Вы уже знаете как называется мой канал Естественно вы уже это знаете Впрочем об этом уже я уже договорил много раз И поэтому Ведь уже много видео таких вот про браслеты Как вот этот браслет Вот этот браслет И вот этот Кстати вы если, хотите, вы, если вы хотите чтобы я продолжал рубрику По плетению вот браслетов вот Таких вот из резинок да, вот эти вот. Если вы хотите рубрику... Да, если вы хотите, чтобы я продолжал рубрику по изготовлению браслетов, вот таких вот из резинок, такой вот, такие вот цветных, то это видео как раз для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если до сих пор что не произошло, и оставляйте комментарии, плетете ли вы такие вот браслеты из резинок, учитесь, смотрите ли вы уроки по изготовлению этих браслетов, и все А мы начинаем. Меньше слов ближе к делу, поехали. А сегодня мы будем обозревать самую интересную деталь, которую только можно себе представить. Эта деталь, как реквизит, точнее для фильма, это как для съемок фильма этого, «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Субдеи», которое вот-вот выйдет 17 декабря. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, Ждете ли фильм «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Субдеи», который выйдет 17 декабря. А сегодня мы обсудим самую интересную деталь по сюжету Возвращения в прошлое 4. Возрождение Субдеи». Так называемый... Это посох Боина. Кто не знает, Боян или Боян? Баян, Боян, это персонаж из русских народных сказок. А в основном это из Пушкина там, и других народных сказок про Олега Вещева. То есть князя Олега Вещева, которого укусила змея. Вот, А ведь вы же знаете, так вы же помните, там по истории рассказывали про Олега Вещева, князя, как его укусила змея, потом у него умер конь. Вот. И одним из персонажей этой повести об Олеге Вещем, был, был как раз персонаж по имени Боян, сказитель и писатель русских народных э, песен, славянских песен. А по сюжету возвращения в прошлое четыре возражения судей это будет маг и колдун. Вот, по имени Боян или Боян, но в самом деле, это Боян. Это как буквы, если вы не поняли, это Б-О-Я-Н. Боян. Или Боян. Или Боян, если по-славянски. Но, но не важно. Это один из вариантов. Но все равно, вот эта вот деталь, если я вам покажу, вот так вот, Видите? Или вот так. Можно как-то угодно держать. Могу я вам его описать. Это посох Бойна. Да, он будет в фильме «Возвращение в прошлое 4. Возвращение судьи», который выйдет 17 декабря. Да, это не фейк. Это настоящий реквизит. Это настоящий реквизит. Понятное дело, что я нашел такую палку на улице. Она была такая обточенная там от коры. Была такая эта. Я немножко тут ее взял, да, покрыл лаком матовым красивым для красоты, немножко покрыл цвет, чтобы было удобно, немножко, немножко под этим, под огоньком, и получился такая вот, такой вот декоративный, такой реквизит, муляж посоха, вот, видите, а теперь я его вам опишу, понятно, что это палка, такая, посох бояна, мага, из Возвращения в прошлое 4», и такой посох уже когда-то был показан, ну, во многих трейлерах было уже целых три трейлера, возвращение в прошлое четыре, тизер-трейлер, который выходил весной, специальный трейлер, который выходил э -э летом, и финальный трейлер, который вышел этой осенью, в начале этой осени, да, в Хэллоуин. Вот. И впрочем, я вам опишу здесь, вы уже, уже, уже задаетесь вопросами, что это вот это за детали на, на вот компотский вот тут сверху. Во-первых, вот это, это веревка, которая укрепляет посох, во-первых, это веревка, это как укрепление, которое накапливает в себе силу. Это, конечно, не очень-то здесь пятно какое-то. Вот, ну, впрочем, начинаю описывать. Здесь отвалился, конечно, камешек, но потом надо будет его приклеить. Он где-то потерялся. Но я, впрочем, опишу вам, что это такое все. Вот, тут, конечно, тоже не хватает, но потом вы увидите в трейлере. Но, в тут были такие кварцы, они потом отвалились, там реквизит полностью испорчен. Но не совсем испорчен. Вот, в общем, я пишу, вот это вот, например, вот этот там, где мой палец, это кварц. это кварц. Это кварц, да, белый камень. А вот эта самая важная деталь, которая вот была видна в кадрах, и будет даже видна в фильме, в кадрах этого всего, это черный камень. Вообще-то считается, что на самом деле это всего лишь подобранный мной камешек, как уголь, то есть э, нефть, то есть... Вы понимаете, что такое лежат иногда такие под всякими бетонами, всякими этими. Такие вот черные камни. Такие вот, как уголь. То есть такой, как нефть такая, черные камни. Но бывают разные виды камней, как уголь, нефть и агаты. Есть такой камень агат, такой черный. Вот, а в основном... Это черный камень». То есть, получается, я уже давным-давно говорил вам в ролике, вот, шо, вот, что, вот что нужно знать перед походом на фильм «Возвращение в прошлое 4. Возрождение когда я рассказывал вам спойлеры про «Принца Варяжского», где, -где, -где вернется суддиктат главный герой, почти про протагонист второго фильма «Возвращение в прошлое. Подземелье крепости». Вот. Ведь я уже разговаривал, что рассказывал вам о том, что в ролике про спойлеры «Возвращение в прошлое 4», о том, что о том, что Боен серый маг. Вот, ведь, видите, тут это как из это как инь, как инь и янь, то есть белый и черный, то есть баланс между добром и злом. Это камень как добра, а это камень зла, то есть имеется в виду как камень света и камень тьмы. И все, ну в вы поняли. Это посох Боина, вот такой вот посох. И можно вот так вот попробовать. А теперь понятно, я вам объяснил, как он выглядит, как он разработан, как он все это. Впрочем, подожди. Я все-таки нашел такую самую деталь, которую не достает здесь, на этом реквизите. Такой вот белый камешек, который отвалился. Вот, ну впрочем, понятно. А теперь мы попробуем протестировать этот посох. Вот, и все. А в конце будет просто сюрприз. Ведь это же тоже как спойлер о том, как Боин, этот колдун, будет пользоваться этим посохом в фильме, который выйдет нас в декабря. Поэтому погнали его там. Его можно держать по-разному. можно вот так вот держать, если это обычно. Можно иногда его заражать. Ну, в общем, поехали. Можно по-разному заражать. И все Иногда можно так, как будто ты колдуешь. А тут типа как от, от, от этого вылетает... Молния или какой то там искра, который просто берет и делает тебя просто таким, это не настоящий посох, это просто как можно тут позволять эффекты и делать. Можно там, вы если что, вы можете сделать такой же, если вы найдете такую палку и сделаете точно такой же аналог с такими вот этими. В общем, погнали. Можно по-разному изображать. Красиво. Вот, или вот так вот. Или все. Или как точнее, там будет даже это самое... Вот, можно так вот делать. Или что-то по-разному там. Или заносить, как будто ты притягиваешь к себе посох. Вот, вот так вот. Вот такой, короче. А потом мы сейчас просто возьмем и продемонстрируем вам этот посох внешне. Также маловероятный факт, даже как более вероятный факт, в том, что этот посох как раз очень будет выглядеть очень маняще, даже если он будет изображаться в кадрах. Кстати, этот посох был также изображен, так сказать, на фотоанонсах «Возвращение в прошлое», когда были показаны все персонажи, главные персонажи возвращения в прошлое 4», «Возрождение Сугдеи». Вот. Особенно даже Боин, который стоит в пещере, где будет э, спрятан Синий Феникс, кристалл, который сохранит себе смерть Эксериума и проклятие Тезельдуна, главного злодея чет чет чет чет четвертого фильма. Вот. Вот. И вот самое главное в том, что он будет показан в этот везде. Особенно даже будет смотреться очень круто. И даже еще он будет показан даже в визуальном словаре, как в иллюстрированном словаре «Возвращение Пошта 4». В иллюстрированном словаре, который до сих пор не закончен. И, кстати, будет выпущен еще с премьеры. Вот видите. Кто не понял, тут вот кристаллы. то что там не хватает таких кристаллов, как вот таких вот кристаллов. Которые только отвалились от этого реквизита. Они только остались у меня. Вот такие. Ой. Вот видите. Это реально камни. Вот. Я даже этот камень, кристалл, отвалился. Вот если его приклеить, конечно, будет все хорошо. Вот, и вот поэтому очень красивый посох, его можно использовать, его даже можно, если он был бы таким настоящим поделочным а не таким, а таким вот хилым, то его можно было продать на eBay, там, или что-то еще, вот, ведь считается, что это, если кто-то может, там, я мог бы продать его на eBay, там, чтобы это было лучшим подарком на Новый год, там, такой для манящего, чтобы потом зрители посмотрели мой фильм. Вот, и все. Ну на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, если до этого не произошло. Вот. И что вы думаете про этот посох? ли он красиво. Вот, и поэтому всем пока и все.